Я вижу, что среди моих подписчиков, в том числе и в Фейсбуке, достаточно много людей, которые страдают таким заболеванием, как Attention Disorder, то есть синдром рассредоточенного внимания. Когда человек читает статью, не видит ничего, пишет какие-то вещи, о которых я там совершенно не говорил. Ну вот как в, по прошлому видео, почему-то все решили, что я предлагаю брать кредиты на покупку крипты, хотя там совершенно об этом речь не шла, там модель поведения была другая. И почему-то все увидели, что вас там обязательно кинут. Хотя я говорил, что это мульти-сиг аккаунты, что там никто не может никого кинуть, потому что надо как минимум две подписи из трех для того, чтобы... Но, тем не менее, люди видят какие-то свои страшилки. Самое интересное, что откуда там нашли 200-300% годовых, хотя там базовая ставка 18,53, вот, меня как бы это очень удивляет. Но на самом деле, учитывая то, что Attention Disorder приобретает сейчас размеры эпидемии в нашей стране, ну, в нашей стране и не только, это вообще болезнь 21 века.